Здесь реально ощущается, Суперменом, ребята, это так клёво! Мама-мама, я в Губай! Мама-мама, я в Губай! Вау! Ай, а, блядь! Блять! Я сп... А, ты что ты делаешь? На! Минус! На! Ваш спаситель прибыл! супер -мародер! Всем респект, братва! С вами Радио 120 Гигабайт, и сегодня мы с вами поиграем в очень uh, прикольную игру. Она называется Мегатон Rainfall. Я сразу скажу, я записываю это второй раз, потому что первый раз я записал так, что вообще не было слышно микрофона. Но игра мне так понравилась, что я решил хуй с ним, я обычно так не делаю. Но я перепишу, потому что ну, она очень прикольная. Самое главное, что она очень эпичная, ребята. Это такой симулятор... Супермена, супергероя такого, я не знаю Сейчас вы все увидите сами Блять, она меня просто, ну пиздец, поразила Погнали Можешь ли ты воспринимать мое сообщение, дитя мое? Если так, то твоя трансформация завершена Я знаю, ты ничего не понимаешь Трудно тебя винить Тем более не человек Это наркотики ЛСДши не принимайте никогда, дети, это очень вредно. Добро пожаловать домой! А где я живу? В каком-то, блядь, бежпространственном анусе? Где я? Воу! Мы над землей, ребята! Видали мы, какие клевые? Ты прибыл, дитя мое, Да, мой отец! Но я боюсь, враг знает о нашем присутствии, о боже! Кто же враг наш? Они знают, кто я, но не знают, кто ты! Да потому что им пиздец! Им неведомо, что ты станешь их палачом, что в этом мире ты бессмертен. Тем не менее, чтобы покончить с ними, ты должен стать сильнее. Конечно, кто бы ты ни был, я согласен. Для этого пролети сквозь ядро синокуба, Ксенокуба. синоморфа, Ксенофоба. Здесь основы управления показываются нам. Чтобы двигаться, здесь надо проводить вперед по обоим сенсорным панелькам, и, если честно, ни, ни в одной другой билеткой не встречал, поэтому я буду немножко тупить, а вы на это не обращайте внимания. Новая способность, сверхзвуковая скорость позволяет летать над поверхностью Земли. Ух ты, сука! Прекрасно, дитя мое! Теперь покажи мне, хорошо ли ты летаешь, найди все кубы! И сейчас, ребят, мы будем гоняться за кубом. Я, на самом деле, в прошлый раз заебался. Посмотрим, смогу ли я нормально его сейчас догнать и быстро. Я просто представить себе не мог, что, блядь, мы реально над планетой... Погнали, ёпта! Зацени, зацени, зацени, смотри. о Хо -хо -хо! Ебат! Сразу скажу, ребят, графон в игре довольно-таки спорный, да? Потому что ну, реализация всего такого VR с хорошей графикой было, мне кажется, довольно-таки тяжелый. Мы реально над планетой. Это, блядь, так охуенно, пацаны! Найти, нам нужно найти это широкое деревья такие. Вау! Это деревья, реально, такие здоровые. Так, ладно, чтобы найти куб быстрее, нам надо подлететь повыше и посмотреть, где он. Хорошо. Иди сюда, брат, я тебя поймаю. Вот он. Подлетаем. А, Стой! А, я как понимаю, это просто такое типа обучение. Блять, вот в проводах, конечно, путаешься, пиздец. Обучение полету, да, то есть ты должен гоняться за этим кубом, и игра тебя обучает полету. О, ебать, ты посмотри, какие-то прикольные пиццы просто. Ааа, -а -а, стой, кубинский! Я тебя поймаю нахуй! Блять, если реально ощущаешься с суперменом, ребята, это так клево! И, кстати, особо даже не укачивает. Я думал, я буду вливать, а мне вообще норм, да посмотри мне, блядь, норм! Саундтрек в игре просто эпик, я надеюсь, что это не АП, Ну даже если это АП, похуй, да? Похуй, что ее. О, смотри! ха ха блядь, как это пизда Я этого не видел в прошлый раз, блядь, игра да, просто охуенная, эпик вообще. Но Здесь я вижу, что игра нам просто показывает, просто нас по а, всяким красотам своим а, ведет в помощь этого куба. Сейчас тоже будет модно, смотри. Дубай, ⁇ пта! Мама, мама, я в Дубае! Мама, мама, я в Дубае! Вау! Вау! Вау! Как же это эпично? Несмотря на то, что город, видите, он медленно прогружается. Но если мы остановимся внимательно, посмотрим вниз, да? Под себя мы видим, едут машинки, да, они маленькие, да, самое плохое, что нельзя спуститься в самый низ, вот эта самая низкая высота, это вот такая. То есть мы не можем спуститься и на землю встать. Это ограничение меня очень сильно обломало. Но, но, вот это тоже неплохо, согласитесь. И город, смотрите, как он здоровый. Здесь есть парки, здесь есть озера, здесь есть небоскребы, вот это вся. Это же круто, вот и пожалуйста, смотри. Да, графон, конечно, немножко не доехал в эту игру. Но сами понимаете, в VR реализовать вот такое, я думаю, еще игрушка-то индюшатина все-таки полная. Да, без бюджета им, я думаю, было бы очень сложно. Прям над северным сиянием пролетаем. Ах, как это то блядь. А, я в воде. А! а, это было неожиданно. Я думаю, надо поймать уже этот куб. Наконец. И приступить э, к важным делам. Изи. Достаточно, дитя мое. Больше практиковаться некогда. Хорошо, мой мистер Куб, пролети сквозь ксенокуб еще раз. Готовьтесь. Ща начнется эпик такой, я в шоке был, когда я играл. Новая сверхспособность, да, мегатонный взрыв, сверхразрушение. На самом деле я так и не понял, как стрелять, пацаны. Теперь тебе по силам встретиться с врагом. Упражняйся, стреляй в красный квадрат. Короче, ребята, очень странно сделал выстрел. Вот если я зажимаю, просто нажимаю, он не стреляет. То есть мне надо как-то, как будто кинуть эту хрень. То есть я зажимаю, кидаю, да? Но она, видишь, не всегда работает. Я не могу понять, почему. Давай. Вот почему? Как-то надо, блядь, я не понял. Вот так вот типа. Попал? Блядь, это не так просто, как хотелось бы, ребят. Изи! Больше нет времени на тренировке, дитя мое. И идет кое-что ужасное. Кстати, очень приятно, что весь русский житель. Захватчики использовали запрещенную силу чтобы скрыть от меня этот мир. И теперь намерены его уничтожить. О, нет! Я ему буду... Я буду им противоставлять. их нельзя этого допустить. Захватчиков нужно найти и уничтожить. Найди меня, как расправишься. Со всеми. Удачи, дитя мое. Хорошо, отец или я не знаю, кто ты там мне. Погнали! И все, нас отпускают, ребят, как вы заметили. Вот мы с вами над планетой. Конечно, у нас есть Маркер, да, нам показывают, куда нам лететь. Ну мы можем туда не лететь, можем хер забить и летать как хотим, абсолютно свободно перемещаясь, да, вот тут горы какие-то, да, и так далее. Это очень круто, это очень круто. Но, естественно, игра говорит давай-давай, лети туда, и поверьте мне, оно того стоит. Полетели. Итак, мы приближаемся к городу, который нам нужно будет спасти. Где он, блядь? Вот он. Кого уничтожать? Здравствуйте! Здравствуйте, жители! Я пришел спасти вас! Вы будете рады, когда я уничтожу эту злобную тварь, чтобы это там ни было. Подлетаем здесь какой-то ужасный. Огромный робот! Что, это люди? Что это такое, вот это стоит вот этот вот маленькое? Это людишки, да? Ну-ка. Ой, блядь! Ой, я промазал, извините, пожалуйста! Сейчас я его уничтожу, он завис! А, сука, живой! Стой! Нет! Нет! Да! Изи! Пожалуйста! Пожалуйста! Все нормально, не переживайте, все. А! Еще двое, стойте, сука! А! Извините, извините, извините! Это потери, ребят, если они пойдут там самый низ, я проиграю! Но я не проиграю, потому что я же суперман! Тихо-тихо! Да, это Иза! Ты понял? Пожалуйста! Я ваш герой! Не стоит благодарности! Обращайтесь, меня зовут Супермародер! Хуйня какая-то, естественно, не прозвище. Так, ладно, нам надо в другой город. Как видите, если я попадаю в дома, ребят, да? Видите, вот дома? Блядь, вот, все дома. Если я попаду в одно из зданий, случайно, у меня вот эти потери, они растут. Соответственно, я не такой уж и хороший оказываюсь, да? Но, это добавляет эпика такого уж пиздец, я могу разъебывать тут все нахуй и проиграть. Ладно, полетели спасать следующий город. А этот городочек-то побольше! Добрый день, друзья мои! Ваш спаситель здесь! Ваш спаситель прибыл! Не бойтесь! Ай, блядь! баные здания! Здравствуйте, сукины дети! Сейчас мы с вами разберемся! Блядь, это неудобно! Ну ладно! Ай, блядь! Нет! Нет! Блядь! Стой! Я не вижу их! Блядь! Блядь, простите! Минус один! Минус два! Ха -ха -ха. Правда, немножко зданий тоже пострадало, да? А! Стойте, алло! кажется, кто-то сейчас запорит все. Это буду я, да? Самый лучший супергерой, лучший супергерой! Лучший... А! А! Простите! Простите! Стойте! А! Всё, пизда! Пизда! Мраёв! Ладно, ничего страшного, на самом деле, не волнуйтесь. Да, нас просто перезапускают. На этот раз я не запарю. У меня есть суперспособности, я могу возвращаться в прошлое. И исправлять свои ошибки. На! Нет! Да на! Изи! Вообще без потерь, ребята! Вот кто профессионал! Бля, такой эпик, чуваки! Вы знаете, как это эпично ощущается в vr Это просто, блядь! Да! А -а -а. На! Минус! Я супер! Ай, сука, пида! Очень сложно за ними следить на самом деле! А! Извините, да, блядь! Минус! Это Иза! Но что скажешь на это? Ты инопланетный вторжение! Субай нахуй, блядь! Земля для землян! <как> Расизм! Осуждаю! А, блядь, еще! Стой! Да подожди ты! Не отворачивайся от меня, так тяжело! Это твоя жопа, нет! Иди сюда! Иди ко мне! Да, блядь! Вот. На! Нет! Ебать! Ебать! Ах ты, сука, что ж ты творишь? А! Блядь! Где мы? А нет! Что ты делаешь? Идер без сердечных ублюдок, вторженец, гемасик! Стой! Бля, как я его в прошлый раз убил? Я же убил! Да хватит! Сука, что ж ты творишь-то? Тян, это, это, это жопа. На, сука, ебаный рот! Это было так сложно, ёб твою мать! Еще два, ну, конечно, два естественно. два. Опять ты жопой отворачиваешься, да? Ну, ты смотри, а! На, сука, где твой друг? Подожди! Стой, стой, стой, стой! Блядь! Не надо! На, на! На, нет! На, сучка! Потери 47. Нормально? Они выебаны. все равно считается, вообще без это никак. Это невозможно, мне жаль! Я, блядь, вас всех разъебеню, давай! А где ты? Я тебя потерял! О, какой то маленький, смотри, он малюсенький! А, Бля, как я такого маленького-то попаду? Он еще от меня уворачивается постоянно! Стой! Нет! Ах ты, сука! Разъемы. Где еще? Слишком много, пацаны! Ай, блядь, блядь! С... А ты, что ты делаешь? Ты, блядь, нет! Я одного убил, но, к сожалению, к сожалению, перезапуск ладно, Возвращаешься просто в восьмероспособность. А На! Где ты? Куда ты делся? Я убил тебя! Я убил его? Нет! Я его не убил! Я ему только помог, по-моему! А сейчас, сейчас убил! Сейчас было изи, извинись, пожалуйста, простить, пожалуйста, продолжайте работу, не отвлекайтесь. О! Бля, такой <с> эпик. Привет! Вот смотри, людишки бегают в паники, я смог? Как я это сделал? Смотри! Я приземлился! Я приземлился, я стою! И люди все ебать, ебать, что происходит? Ладно, я спасу вас, не волнуйтесь. Мне кажется, это был глюк, но я смог. Ребят, я смог. Потери! Нет! Стойте! На! Ой, блядь! На! Нет! Нет! На! Минус! Где твой друг? А, вот ты где! На! А! Я его оттолкнул, но он настаивает на своем. Где? На! Разъёбан. Ух, <с corpus> <сос> Блядь. Эпичные разрушения, такие все разъемы Ааа, это вообще такой кайф. А это ещё? Ебать, что-то большое. Вот это, кстати, не очень сложный. Пока не в прошлый раз мне был не очень сложно. Он здоровый вроде, конечно, страшный. <сосква> <сосква> Смотри, какой красивый. Что, нет? Только нет, это красиво слишком. Не-не-не. На! нахуй от собора! Богохульник ебаный! Ты что, в тюрьму захотел, а? За оскорбление чувств верующих, что ли? Что творишь-то? Сумасшедший, блядь! Ну куда ты вообще, что, сатанист? Почему опять на собор? Почему опять на собор, алё? Ты сатанист, что ли, проклятый? Давай, да опять на собор, алё! Я тебе говорю, сатанист, ты что Black Metal любишь, а шика? Любишь? Ладно, это на самом деле одобряйся, бля, камон! На! Это было иза. Господь покарал тебя! Ой, я, блядь, суперман! Смотри. Блядь. Это жесткий Лондон-то, посмотри, жесткий Лондон просто. Ну давай, что ты мне еще покажешь? Ага! Сука, я... это басян ребята ребят, это финал. На! Попал! Ха. Все нормально! Все хорошо, ребята! Я спасу вас! Так, тихо! Здесь главное на, на упреждение стрельнуть. Блять, а почему не стреляешь? Ну пришли нет? На, сука, есть! Сосать! Скриншот нет извините, извините! Я просто снимаю моменты своей славы. что, мой инопланетный захватчик? Ты все еще хочешь получить пиздюлей? Ты пришел за пиздюлями? Ты получишь пиздюлей! На! Фак, е, yeah, Не стоит благодарности! Суперманадер! Спасибо вам, что вы живы! Спасибо мне, что вы живы! Дочери, готовьте матерей! Матери готовьте дочерей! Я приду ЗА платой в любое время! Извините! Отец! Я всех выебал! Распидорасил всех! ИЗА! Спасение мира виртуальной реальности может, быть, может стать слишком реалистичным, рекомендуется делать перерыв в игре или периодически играть не в режиме VR. Тут вот есть не режим VR, ступай со мной, дитя мое! Короче, что я хочу сказать, ребята, игруха эпичная, я, честно вам скажу, сам не ожидал, что она мне так понравится, и я хочу пройти ее полностью. Если вы хотите того же самого, ставьте лайки, Пишите комментарии, типа давай дальше, ебать, спасай мир. Обязательно поделитесь видосом, чтобы просмотров было больше. Потому что чем больше просмотров, тем больше мне, конечно же, резона все это делать. Так что, ребята, если хотите продолжение приключений супер мародера, сделайте все, что я сказал. Подпишитесь на канал, если вы не подписаны, кстати говоря. Да, если вдруг вы здесь первый раз, обязательно подпишитесь, покажите видос, друзья, поставьте лайкос. Напишите комментарий. И тогда я специально для вас продолжу спасать этот безумный мир. Да? С вами был Мародер 120 Гигабайт! Всем жестких респектов. Йоу! Я люблю вас всех! Я люблю вас! Я люблю вас! Ой, блядь, извините, пожалуйста! Простите, простите, пожалуйста, извините! Извините, все, все, я больше не волнуй. Нахуй надо, надо летить куда-то, где ничего нету.